Всем привет! С вами Хэнда, Здесь сегодня я хотел бы рассказать, как правильно настроить микрофон для хорошей записи, чтобы вас хорошо было и нормально слышно, не тихо, не громко. А для этого мы переходим в нижнюю вот панель. Здесь есть такой этот типа динамиков. Нажимаем на ее правой кнопкой мыши, переходим в вкладку "Записывающее устройство". А там на следующее нажимаем на вот этот микрофон и нажимаем на вот здесь вот свойства а, здесь есть такие вкладочки в них мы переходим на вкладку уровне а, вот у кого сильный микрофон как бы прям сильно громко слышно они ставят 50 на 50 вот у меня как сейчас а у кого прям тихо слышно прям вообще не слышно ставим на 100 чтобы вас хорошо было слышно а, ставим на 100 и переходим вкладку на ос особенные. А, здесь вот ставим галочку, если вас плохо слышно, а если у вас хорошо, как у меня, все слышно, а, лучше не ставить эту галочку. В принципе все, да, вроде бы все я вам показал. А, если я вам чем-нибудь помог, то подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, там напишите коммент, что я вам помог. Uh, всем спасибо за просмотр, с вами был Хендер.